Кохина в наверное, не был бы так хорош, если бы не искусная, тончайшие работы каменная мозаика. Такие чудеса мы видим только во дворцах. Рождаются-то они в обычных мастерских, в шуме, в жужжании, в тех самых звуках, за которыми я как галтел и гоняюсь по всему Таджикистан. И ведь не зря. Президент, ну у вас в гостях. Потому что узнали, что вы придумали совершенно свою технику создания мозаики, которую еще можно назвать таджикской. Таджикской, потому что камни таджикские. Эта техника вообще фланетической мозаики. А вы привнесли туда... Ну, свой акцент. Техника обработки, то есть там немножко другая обработка. И, и это происходит вот здесь, за этим все станком? Все, только самый простой станок, который можно придумать. Мотор крутит пилу и все. Давайте пройдем, просмотр. Давайте попробуем. Шумит единственное, что, но ну, это шум. Мы за этим шумом Джемшеты и пожаловали к вам. Простой станок и благородный подживки лазурит здесь поют хором. Я думаю, именно этот звук добавит немного дабстепа в наш трек. Мы, я не знаю, уже перерезали там миллион пластинок, наверное, и они не повторяются. Вот удовольствие в этой работе, то, что повторений нет. Еще одно из удовольствий, это мы ездим в горы. Мы собираем камни. Потому что вы добываете его. Ну, да. Вы же его не закупаете, вы его сами привозите. Ездим, собираем то, что нужно. У нас есть своя карта в голове, где находится тот или иной камень. То есть это не пойти на базар и купить килограмму да. это, этого черного цвета, там красного цвета или еще что-то. А мог бы я у вас прямо сейчас чуть-чуть опыта перенять практического? Почему нет? Доверите мне лепесточек? Да попробуем. Маленький. Дело идет очень плавно. Пять по маслу. И хочется здесь зависнуть в этом деле. Примерим? Примерим. Я ее оставлю. Правда вы остаетесь? Да, серьезно. Буду надеяться, что это не просто для того, чтобы меня не расстраивать. Я очень рад, что вот, ну, маленькая частичка меня останется в Таджикистане. Спасибо большое. Будет замечательно.